Итак, вы изучили материал первого урока, ознакомились с дополнительными материалами по регистрации, они вам пригодятся в последующем. Нажмите на кнопку «Перейти к выполнению домашнего задания», ознакомьтесь с текстом к домашнему заданию, что от вас требуется делать. В поле «Новое решение» напишите ваш ответ. И нажмите на кнопку «Отправить на проверку». В окне информации ознакомьтесь, что вам нужно делать в дальнейшем. Подождать проверки вашего домашнего задания. Нажмите на кнопочку «Закрыть». Вернитесь к списку уроков. Нажмите на серую кнопочку «Вернуться к списку уроков». Убедитесь, что ваш первый урок находится на проверке. Если у вас хороший контакт с вашим спонсором, нажмите на кнопочку «Связаться» и отправьте ему сообщение в мессенджер, либо в социальную сеть с просьбой. Проверьте, пожалуйста, мое домашнее задание. Ваш спонсор в своем личном кабинете увидит, что требуется проверить домашку, ознакомится с вашим ответом, зачтет ее, либо не зачтет, напишет, почему. Я зачту, нажму «Отправить». После проверки вашего домашнего задания вам на почту придет информационное письмо с сообщением, что домашнее задание проверено. Вам необходимо, если вы остались на страничку с уроками, просто обновить, нажать вот сюда. Вы увидите, что ваш урок отмечен как изучен, и у вас открывается доступ к следующему уроку. Открывайте урок номер два, знакомьтесь с видеоматериалами к урокам, нажимайте «Перейти к выполнению» и опять же дожидайтесь, пока ваше задание проверит. Активнее используйте связь с вашим спонсором. Именно этот человек обучает вас на нашей платформе.